Мне писали люди, они читали трансляцию Медиазон и говорили «Офигеть, это что такое? Как это вообще возможно?» А я слышала его После того, как выпустили Алексея Миняйла, Люка Соболь забила на всех все дела абсурдные. Новое величие – это какой-то, наверное, верх абсурдности. На меня нахлынула такая огромная ответственность за них. Поскольку у нас есть факт того, что люди сидят, основные силы идут в то, чтобы вытащить их оттуда, а не того, чтобы говорить, почему они там сидят. Мы будем шуметь, нас будут выставлять. Я очень сильно устаю от того, чем я занимаюсь. С нами так происходит, что мы начинаем интересоваться вещами тогда, когда они трогают нас. Мы всех вытащим. Мы вытаскиваем всех. Привет. Мы сегодня поговорим о судах по московскому делу и по другим политическим процессам, которые проходят в основном в Москве, и поговорим с нашим человеком, который недавно уехал из Нижнего Новгорода, чтобы активно заниматься правозащитой. Бывшее лицо Нижегородского штаба Навального, а сейчас сотрудник штаба Гудкова, волонтер штаба Гудкова. Волонтер. Кто-то еще? Остановимся на этом. Анастасия Кашкина. Я сейчас журналист, я работаю для ряда изданий, я, скажем так, работаю по контракту пишу статьи. Но большую часть времени я, естественно, трачу на посещение судов, письма по линзекам, ну и другие мероприятия, связанные с правозащитой и поддержкой политических заключенных. Общественный резонанс очень влияет на принятие решения суда. Прямо день в день, когда люди пришли, и это влияет. Решение не принято заранее, нет такого. Я уверена, что суд может изменить свое решение. Когда. Приходит очень много людей, тысячи человек, сотни человек. Судьи начинают нервничать, начинают нервничать судебные приставы, они начинают агрессировать, не пускать людей в зал. Это вызывает огромный медийный резонанс, что в декабре людей не пускали, и там выстроилась огромная очередь на улице, несмотря на холод люди продолжали стоять. Суды надо ходить обязательно, даже если так выйдет, что для вас не останется места в зале. И судимый не сможет вас увидеть. Он будет знать о том, что вы стояли в коридоре или на улице, и для него, в первую очередь, для него очень важно, что его общ... поддерживает так много людей. Представь себя на месте подсудимого, то есть ты находишься в аквариуме, в зале сидит 7 человек, потому что пускают только 7 человек. Вот. Это те же самые люди, которые уже ходили на за задание, допустим, твои ну, родственники. А теперь представь, что к этому добавилось еще то, что ты видел людей, что тебе прислали фотографию кучу народу сюда, что ты слышал, как они кричат в зале суда свободу политзаключенным. Неужели от этого тебе не станет лучше? Мне кажется, чем больше факторов и информации, тем политзаключенным лучше. А, в связи с чем ты переехала в Москву и стала плотно следить за судами, это именно начиная с московского дела, да? 27 июля задержали Влад Барабанова, я при этом присутствовала. Думаю, нижегородцы знают, как я здесь стояла в пикетах, как мы с ребятами агитировали на акции, на поддержку, как мы пытались устроить какой-то информационный взрыв. Арест Влада повлиял на мое восприятие политических дел и политических репрессий. Я никогда их, естественно, не поддерживала, я всегда их порицала, но для меня это не было чем-то настолько важным. Как это стало тогда, Настолько близким, да? Настолько близким, как тогда, когда ну, это коснулось меня лично, моего друга. Мне очень жаль, что с нами так происходит, что мы начинаем интересоваться вещами тогда, когда они трогают нас. Но это мой случай. И когда выпустили вот Влада, Сережу Абанчеву, Даню Конона, Валеру Костенко, я еще находилась в Нижнем. И казалось бы, Влада освободили, и, и, и ты свободна. Ну, и все. Все снова не близко, все, все можно отпустить и забыть. Но нет, меня настолько это затянуло, и я почувствовала, что теперь я должна помогать остальным, что я очень им нужна, мы все им нужны. Я чувствовала, что здесь я нужна, не так, как я нужна там. И поэтому я просто бросила все, расторгла договор трудовой, собрала вещи и спонтанно уехала в Москву. В чем разница между московскими пикетами и нижегородскими пикетами? Разница довольно колоссальная. Дело в том, что в Москве практически все знают про московское дело, и пикеты несут более медийный такой смысл. Люди стоят недолго, люди стоят, ну, может быть, минут 5-10, ну, максимум полчаса, если очередь, например, небольшая, вот, для того, чтобы эту информацию продвигать в интернете в большей степени, для того, чтобы у нас был определенный банк фотографий, это... Просто, что вот сколько людей заявили о том, что не стесняются поддержать. Да, да. Но... В Нижнем не знают. Если знают, то единицы про московское дело, про новое величие тем более, про, в принципе, политические дела. Поэтому в Нижнем мы стоим часами. Для того, чтобы в первую очередь рассказать людям о том, что это существует, о том, что людей сажают ни за что и тем самым запугивают народ. А народ ты не запугается, потому что он не знает о том, что это происходит. То есть мы должны стоять и запугивать. Вот. В Нижнем, а в Москве должны, все запуганы? Мы должны стоять и рассказывать людям о том, что там где-то в Москве пытаются запугать вас всех. А лично я как-то раз стояла два с половиной часа. И за эти два с половиной часа я так много рассказала и вокруг меня собиралось так много людей. Это безумно важно, безумно круто. Не так круто то, что люди вынуждены узнавать об этом вот так. — Насколько в Москве по сравнению с Нижним более сплоченная или менее сплоченная тусовка между разными партиями? — Так, ну смотри, если мы будем говорить об активизме, то сплоченность мерить невозможно, поскольку разница в том, что в Москве просто людей больше. И здесь ну ребята которых я знаю, которые выходят в пикеты, довольно сплоченные, близкие и между собой нормально коммуницируют. И в Москве та же самая история. Просто в Москве больше людей. Что касается акций, на них выходят реально все. И ЛБР, и Яблоко, и Гудков. К сожалению, Навального нету. Вот. То есть я очень редко вижу представителей штаба Навального на мероприятиях. По крайней мере, на акциях, которые устраиваем мы, их нет. Акции ты имеешь в виду пикеты? А, нет, меропри... ну акции пикеты, допустим. Акции -пикеты. Мероприятия в поддержку, вот а, эти мероприятия... аукционы. Аукционы, да, вот, скажем так, «Открытая Россия» недавно проводила аукцион в поддержку политзаключенных, заключенных, в котором я была барменом, и представитель штаба Навального не было. Это какое-то принципиальное решение у них, или я просто как-то не складываются, не знаю, ну, графики? Я не нахожусь в штабе Навального, я сейчас никак не связан с ФБК, с Навальным лично, и, и не могу говорить о том, что ими движет. Я просто констатирую факт о том, что представителей ФБК я не вижу на мероприятиях Вот как-то недавно Иван Жданов вышел в пикет, Люба Соболь Но это мое МХО, но после того, как выпустили Алексея меняйла, Люба Соболь забила на всех Меня лично это немножко раздражает Метро-пикеты, которые сейчас происходят каждую пятницу, какое-то невообразимое количество людей стоит. А разница между активистами в Москве и в Нижнем как таковой нет. Просто в Москве их больше, в Нижнем их меньше. Есть определенная группа пикетчиков uh -huh. э, со своим чатиком, со своими интересами, вот, которые э, стоят в пикетах, как вот вы здесь, как мы здесь uh -huh. стояли. А новые люди вообще э, как-то появляются? Появляются, появляются, конечно. Когда люди видят, что такое происходит, такое возможно, такие, о, я тоже хочу. Пикетчики новые. они также потом начинают и на суды ходить, и на прочее-прочее. Очень специфически сам по себе. То есть mm -hmm. это само явление того, что люди стоят а, на станциях. А в Москве в Москве mm -hmm. метро — это особая жизнь, mm -hmm. особый мир, а, особое явление. поэтому. Ну, центр, всего. Центр, центр всего. Центр всего, да. Поэтому метропикет, он как-то так выстрелил. Мы пытались у себя... Это адаптировать, но у нас как-то нет смысла стоять у метро. В Нижнем метро само по себе не имеет такой высокой значимости. Поэтому у нас это еще более фейково получается, чем, ну, то есть еще более ради фоточки. Дело не в фейковости, почему? А у Горьковской стоят, например, полезно, потому что на Горьковской самый большой пассажир поток все-таки, согласимся с этим. Поэтому очень круто, что вы поучаствовали. Дело просто в том, что в Нижнем метро не так востребовано, как покровка. То Мы видим, что вот людей довольно много, особенно в выходные. Кроме московского дела, ты за новым величием особенно регулярно следишь? Я чувствую, что им не хватает внимания. У них достаточно долгий процесс. Это большое дело, в нем замешано много фигурантов. И очень долго идет предоставление доказательств. Все о них слышали, просто не все регулярно могут ходить в суды. Но это не значит, что они все забыли. Мне кажется, ну, я не знаю. Я о них не забыл, просто я никогда не был у них на суде Дело не только в судах, а еще и в общественной огласке Про них стали меньше писать, про них стали меньше говорить Периодически некоторые корреспонденты даже не ходят на заседания для того, чтобы вести трансляции Новые величия сейчас начали наконец вспоминать после случая со скрытыми венами Даже Руслан мне писал в письме о том, что, к сожалению, только кровью, видимо, можно людей заставить о себе говорить вот, То есть это и был жест для того, чтобы привлечь внимание? Это был жест отчаяние. Направленные на суд или на общество, которое не следит? Следите за нами, вот мы. Они очень устали. По крайней мере, я могу говорить за Славу Крюкова, потому что я, он писал мне об этом, о том, что он очень устал, ему тяжело, и он не выдерживает происходящего. Мне безумно его жаль, мне безумно жаль Руслана, мне безумно жаль всех. Когда я встретилась с девочками, с Аней Павликовой, Машей и Дубовик, когда я пообщалась с их родителями, я не знаю, я настолько прониклась их болью, что... На меня нахлынула такая огромная ответственность за них. И я испытываю чувство стыда, когда у меня не получается посетить их заседание, например. Я стала переписываться с мальчиками. Они увидели меня. К сожалению, в Люблинском суде очень маленький зал и очень вредные приставы. И они не разрешают пройти в зал больше, чем семерым человеком людям. Из-за этого мальчики не видят тех людей, которые приходят в суд. Я периодически мальчишкам фоткаю и отправляю с письмом, что вот, типа, смотрите, сколько людей пришло. Почему, собственно, их поддерживаю? Потому что, первое, чувствую, что им не хватает моего внимания, внимания общественности. Второе, это абсолютно абсурдное дело, оно, все, все дела абсурдные, новое величие, это какое то наверное, верх абсурдности. Руслан Д., он же Раду Зелинский, он же Руслан Данилов, он же... Это провокатор, который... Это провокатор, который... Сформировал новый величие. По сути, да. Я была на его допросах, я находилась в зале суда, и слушать его было очень страшно. То есть мне писали люди, они читали трансляцию Медиазоны и говорили, офигеть, это же что такое, как это вообще возможно? А я слышала его. Трансляция Медиазоны не передает его голос, его интонацией. Так вышло, что... В каком смысле? Страшно, потому что он, он... какой? Он... Очень эмоциональный, он очень экспрессивный, он верит в то, что он говорит, он верит в себя, он ужасно самоуверенный, он истеричный. То есть он реально искренне хочет, чтобы ребята сели, он не, он в... не говорил... выполняет какую-то роль, а просто хочет это? Он говорил об этом, он сказал о том, что у него хобби – посещать мероприятия вроде «Нового величия» и сдавать их ментам. То есть это была не, воспринимает... не отговорка, а вот это… То есть он реально похож на такого он сумасшедшего, психопат. который он такой... психопат. Он же говорил о том, что он коллекционирует личность, да. что у него есть базы 150 человек, которые он в ближайшее время сдаст там. Ну я не знаю, у... я это читал, но как бы на письме это выглядит как какой-то издевательский ответ, что я вам не скажу, что на самом деле просто коллекционирую, я вам не скажу, откуда и зачем просто просто собрал. Это, сум... это абсолютно психопатичный человек. Скоро будут прения. Сейчас защита заканчивает предоставлять свои доказательства и в, после новогодних каникул начинаются прения. Я призываю всех, кто в Москве, кто если кто-то хочет в Нижнем приехать в Москву, приезжать на прения. Они, конечно, будут не как у, не как у Жукова один день, они будут наверняка дольше. Ставлю дня на три, поскольку очень большое, большой материал, большой материал там 26 томов. Вот. Я призываю всех приехать, несмотря на то, что мы не поместимся в зал. Вот, мы будем шуметь, нас будут выставлять, но мы покажем ребятам, что мы здесь, мы приехали, и они не одни Мне стыдно, но я до сих пор так и не написал ни одного письма политзаключенному, потому что не знаю о чем Все... О чем им писать, вот ты с ними уже общаешься Все правильно, стыдись очень тяжело находиться в информационном вакууме. А когда ты находишься в СИЗО, ты, собственно, находишься в информационном вакууме. Достаточно написать о том, что ты считаешь, что он невиновен. Некоторым просто интересно узнать о людях, которым пишешь, например, Егор Лесных, постоянно просит меня рассказать какие-нибудь веселые истории жизни ему. И я ему рассказываю, как я потеряла кошку. Можно начать с банального «Привет, я Макс из Нижнего Новгорода, я знаю про твое дело, считаю, что это неправильно, его не должно быть». Знаю, что ты ни в чем не виновен. Держись. Вот это Достаточно. такая банальность, которую, ну, как бы... Я просто верю, что он и так знает, что все знают, что, э, что этого дела не должно быть. Это важно. Ему важно видеть, сколько таких, как ты, ему пишет. И из этой банальности у вас действительно может выйти диалог. Он сам тебе задаст вопрос и спросит и. тебя о чем-то. Либо ты можешь его спросить, а о чем мне тебе рассказать. Может быть, ты хочешь что-то от меня услышать. А когда тебя пытается размолоть репрессионная машина, важно знать, что ты не один. Поэтому... «Садись и пиши». Естественно, в СИЗО есть цензоры. Что конкретно цензурируют цензоры, ты не поймешь никогда, что из твоего сообщения они выживут Но мне мальчики не писали о том, что вот там у тебя письмо пришло У меня такого не было. Обычно, вот если меня что-то цензурили, я мальчиком писала, мне они не писали. Мат, кстати, у меня лично не цензурировали, мне пришло письмо. Не помню конкретно от кого, но там был мат. Странная цензура, но тем не менее. Смотри, у тебя в телеграме и в твиттере который ты ведешь у тебя какой-то такой истеричный тон ты и сейчас ты рассказываешь ты чересчур эмоционально рассказываешь о каждом деле не надо быть циничнее для того чтобы быть там рядом и не выгореть не знаю скажем так я устаю, я очень сильно устаю от того, чем я занимаюсь. Я прихожу домой очень поздно ночью, вместо того, чтобы спать, там пишу письма, либо статьи, работаю. Я очень устаю, но... Естественно, скажем так, с точки зрения психологии, каким-то людям это дастся сложнее. То есть я сама по себе довольно энергичная, и я устаю, но у меня как-то вот накапливается энергия, которая там где-то копится, потом такая хоба, и я опять продолжаю работать. Есть люди мелкокаличные, которым тяжелее это дается. и У меня есть такие знакомые, которые после освобождения, например, Егора, решили заняться своими, там, своей жизнью. Это нормально. Найти в этом какой-то позитив и, и выйти на этом. Ну да, то есть я не вижу в этом ничего плохого на самом деле, мне важно, мне всем важно, что люди вообще принимали в этом участие. Нет такого, что пока вы ходите в суды и пытаетесь освободить политзаключенных, у людей кончаются силы, и они потом не возвращаются к тому, из-за чего политзаключенные стали политзаключенными. То есть все началось с допуска и превратилось в отпускай, да, и все уже забыли про выборы. Про выборы никто не забыл. У нас в 2020 году будет... Но все силы сейчас на судах. Вот, вот кто будет заниматься знаю. выборами, пока а... ты на суде? Объединенные Демократы, открытая Россия сейчас активно ведут лекции, семинары, связанные с выборами. Потому что в 2020 году во многих городах России пройдут выборы в Гордуму, в том числе и в Нижнем Новгороде. И мне интересно, в связи с чем ты решил, что их вообще забыли? Потому что я забыл. Ну, ты-то не вся Россия. Очень субъективно по себе оценивать общую обстановку. Ни в коем случае нельзя так делать. Ну, я по тебе оцениваю. Ты занимаешься судами, и все как-то занимаются судами, все пишут про них. И то есть уже из-за чего началось московское дело, уже никто не помнит. Все помнят, все прекрасно помню. помнят. И Любовь Соболь, к сожалению, не помнят, А остальные помнят. Как я говорила, ранее я не такой большой акцент давала политическим репрессиям, не такое большое внимание этому уделяла. Я больше уделяла региональным да, вопросам. Ну, как региональным вопросам? Я снималась в роликах штаба Навального, и я не думаю, что это можно приравнить тому, что я э, занималась региональной проблемой. Но я... ты участвовал ну, в этой деятельности. Сейчас да. ты на суде. Кто сейчас будет снимать да, да, ролики я... про коррупцию, пока ты на суде? Твой эмоциональный подход, он... Э действует именно на уровне освобождения политзеков. После того, как политзеков освободят, интерес пропадает, и часть людей, как ты сама говоришь, после этого радуются и уходят из движухи. Она не возвращается к тому, что «так, теперь мы можем сосредоточиться на выборах». Напомни, когда я сказала, что люди радуются и уходят из движухи. Ну, ты говорила, что бывают такие. Бывают люди, которые выгорели и ушли. Да. Да. Это не равно, люди кого-то освободили, они радуются и mm -hmm. ушли. Это разные абсолютно. Но они используют это То как есть... повод, Нет. Ну, то есть Но они, они дождались до конца, пока его Ржуков вышел, и ушли. Они ушли, потому что выгорели. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Это не равно тому, что люди забили и теперь решать ничем не заниматься. По-твоему мнению, от того, что мы сейчас отдаем свои силы освобождению политзеков, мы забиваем на выборы. Отдаете меньше сил выборам и, э, выбором, и э, еще дальше той политике, из-за которой как бы надо идти на выборы. И, э, по твоему мнению, мы как-то нерационально распределяем ресурс. Вот когда вы эмоционально делать. слишком э, много внимания уделяете политзекам и их личным судьбам, то да, нераци... нерационально распределяйте ресурс э, общественного внимания. Поскольку у нас есть факт того, что люди сидят, естественно, основные силы идут в то, чтобы вытащить их оттуда, а не того, чтобы говорить, почему они там сидят. И в то же время люди говорят, почему они там сидят. В том же фильме «Фигуранты» и в любой статье написано, собственно. Но вытащить то... это такое действие, это как бы помощь одному за раз. Мы всех вытащим. А... Мы вытаскиваем всех. Почему одному? Прекрасной России будущего будет также важно ходить на суды. Будут люди такой интерес... Прекрасной России будущего не будет политзаключенных. заключенных. Ну вот раз в году, когда будет. Не будет. Если что-то похожее на политическую репрессию. Да не будет такого. Люди будут сразу не верить и, соответственно, не идти в суд. Типа, ну там не будет интересно, суд разберется. Нет, чувак, смотри, если такое вдруг внезапно прекрасной России будущего наступит, люди задумаются, а прекрасной ли это Россия будущего? Ну, это... Это хорошо. Это была Настя Кашкина, гражданский активист, волонтер штаба Дмитрия Гудкова в Москве. Пишите письма политзаключенным, входите в суды. Не забывайте политзаключенных.